Да, Пошел! Всем привет! Сегодня 5 декабря 2015 года Это видео для моего брательника Ванька У него сегодня денюха, 24 года Короче, я тебе советую подойти туда поближе и снимать Пиздуй! Пошли! Вас пошли! Вас пошли вместе хули ты на меня. Я побегу туда! Живой, блядь! Сука! блядь! эту штуку будет еще поднять. Ой, блядь! Да, давайте отсюда.